Домик действительно весь вот в керамограните. Качественный, 200 квадратных метров. Действительно сделано души на сваях. Вот выход на наш двор. Здесь у вас басик. Басик можно там в углу, а вот здесь беседка. Виды, виды нормальные. видно трассы на Краснополенское Шоше. И вот, вот такие вот виды вокруг. Хорошая зелень, красота. Дорогие друзья, если вы хотите жить в городе Сочи и при этом быть как бы в Геленджике. В общем... Вот таким ребятам посвящается. Мы находимся на улице Геленджикская. О, собака даже на меня ругается. Собака собачья. Здесь сюда сходит автобус общественного транспорта. Непосредственно вот он приезжает. И вот, к вашему вниманию, если хотите жить в Сочи, но при этом быть как бы в Геленджике, на улице Геленджикской вот такой вот домик. 200 квадратных метров Уважаемые мои друзья Сейчас я с вами устрою Попадание в наш дом Мы там будем смотреть Что в нем Почему? Да все потому что он Продается Так дорогие друзья идем вовнутрь Так открывается вон какая кнопка Еще не понимаю Все поперебираешь пока попадешь Блин куда? Ура попал я И вот мы попадаем на территорию Можно конечно через калитку ну я пошел отсюда. По э, якобы я заехал на автомобиле. Так закрываемся. Давай, все, отлично. Теперь я в кнопках разобрался, ворота работают, автоматическая система попадания на территории, и вот такой вот наш домик, здесь у нас 4 соточки земли, Вначале, прежде чем вовнутрь зайти, я предлагаю наш дом обойти, вокруг да около, дабы понять, что это за дом и с чем его едят, что это за фрукт, что здесь можно еще сделать. Домик действительно весь вот в керамограните, качественный, 200 квадратных метров, действительно сделано от души, на сваях, мы находимся. Находимся в Адлере. На двор у нас устлан брусчаткой. Коммуникации центральные. Погнали, поехали. Предлагаю дом обойти. Обходим наш дом. Видите, здесь у нас есть места а, зелени, клумбы. Непосредственно здесь у вас, что у вас здесь будет. У вас здесь будет какая-нибудь а, дерево, что-нибудь расти. Разворачиваемся. И что вы видите? Видим наш дом с обратной стороны. Идемте далее. Вот здесь можно сделать какую-то песочницу, детскую площадку. Что захотите, то и сделаете. Здесь у нас есть еще один дополнительный выход. Вот здесь вижу большую зону под бассейн для бассейна, для того, чтобы чтобы организовать здесь беседку. Какое-то классное место отдыха. Действительно, смотрите, качественный, кайфовый домик. Здесь вы сделаете все, что захотите. Есть выход из дома в эту сторону. Пожалуйста, покупайте. Заходите, живите, делайте ремонт. балдейте Смотрите, какие здесь виды красивые. Предлагаю теперь приступить к тому, чтобы уже зайти и посмотреть. Панорамные окна. Одна качественная дверь. Очень э, качественная фирмы Бордер. Ну-ка. Нормально. Ничего не отвалилось. Значит, как говорится, можно жить. Заходим. Первый этаж 100 квадратных метров, второй этаж тоже 100 квадратных метров. Так, вот встану якобы типа посередине. Поехали. Справа у нас что? Лестничный марш наверх. Здесь у нас санузел. Здесь у нас, я не знаю, что вы тут сделаете. Ну, не знаю, может, прихожую какую-то, дополненную комнату сделаете. Там у нас кухня, гостиная. Выход оттуда, выход отсюда. Так, ну погнали. Здесь у нас еще что-то типа прачечная. Вот здесь что-то типа прачечная, либо котельная. Выходим. И вот выход на наш двор. Здесь у вас басик. Басик можно там в углу. А вот здесь беседка. Басик. Тут еще какое-то место отдыха. В общем, есть что как сделать. Что касается двора давайте по двору. Во дворе у нас во дворе э, видим автомобиль Ресси, автомобиль 2, автомобиль 3 и вот там 4. Можно сделать здесь что-то типа а-ля гараж-навес. Но как говорится, тот, кто купит, пусть тот и делает. Как говорится, ваш дом, что хотите, то и воротите. Это, говорится, ваше дело, что вам тут сделать захочется. И, как говорится, уже потом будет э, на самом деле, что вы тут сделаете по территории глубоко фиолетово. Так, ну что, выходим. Еще раз вот так вот окидываем взглядом. Классно, неплохо, более-менее планируется сам домик, да? Я думаю, вы уже это заметили, большие панорамные окна. Внутри дома очень тихо. Несмотря на то, что здесь нету ни штукатурки, ни стяжки пола. В общем, ремонтик еще здесь предстоит сделать. Мы на улице Геленджикской. В общем, давайте-ка я вам зачитаю. Продаю готовый коттедж с черновой отделкой. Дом построен издан, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Ох! Даже проходит ипотека. Так, комната 1. Чуть я? Вот комната 2, санузел. Так, комната 1. Комната 2. И комната 3. Вот такая вот фигура. Замри, да? 3 Три нормальные такие комнатки. Хороший, качественный индивидуальный жилой дом. Так, что же я предлагаю? Предлагаю выйти на балкон. Потому что с балкона будет хороший видон. Хороший видон. Харабская ночь. Примерно из этой серии, да? Так, у нас здесь остекление стеклянное. Балкончиков, виды. Виды нормальные, видно трасса на Краснополенское Шоше, и вот, вот такие вот виды вокруг. Хорошая зелень, красота. Вот здесь у нас, видите, балкончик большущий, и, в общем, уютный такой домяра получается. Вид из окна. Что там по видам? И по видам тоже приемлемо. Домик монолитный каркас с блочным заполнением. Высота потолков 3.30. Высоченные потолоки. И мой номер, кому интересна информация по даже дому. 8918 880 0747. Звать меня Дима. И вот точно такой же балкончик с этой стороны. Кому нужна информация по этому домику, уже до вашего звонка. Вот там вообще снежные горы видно. Прям хорошо, очень красиво. Красота! О, трактер поехал. Это наша территория, вид сверху. Территория вам уже известна. И, как говорится, будете любоваться красотами снежных гор и деревьев. Здесь есть еще одна фишка. Еще раз. Дому, дом это у нас 200 квадратных метров. Качественные построенные сданные. Вот там наверху есть возможность сделать эксплуатируемую кровлю. В прямом переносном смысле видали, да? У нас здесь делать марш и кайфуете живете. Земля у нас ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. В общем, на территории называют они это ландшафтный дизайн. Мы находимся в Адлере. 4 соточки земли, и, в принципе, вот кайфует домичек, согласитесь. Стеклопакеты у нас пластиковые фирмы. КБЕ. Ну, это так уже. Нюансы. Видите, да? Кайфовый домик. Если нравится, мой номер знаете, дорогие друзья. Набирайте. Все коммуникации заведены, заходи, делай ремонт, живи, ипотека, беспроцентная рассрочка, можно поговорить при наличии желания купить. И, в принципе, все центральные коммуникации. Кайфовый дом. Я думаю, со мной уж теперь грех не согласится. потому что он действительно классный. 200 квадратов в Адлере, как я его назову? У меня каждый дом имеет свое название, а этого как я назову? Ой, блин, не знаю, как мне его назвать. Давайте сами придумаем в комментариях, как его назвать. Жду вашего звонка, мой номер знаете, пишите, звоните, обращайтесь. У меня благо, предложений достаточно. Так, давайте-ка еще классную кнопочку нажму. Пика. Чу. О, нашел кнопочку. Мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, дорогие друзья. Ну, и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ура! Пока!